Рецепт этого десерта я привезла из Франции и с удовольствием поделюсь им с вами. Нежный воздушный остров, который плавает в сливочном море с ниточками карамели, звучит вкусно. Тогда приступайте. Прочитайте изысканный рецепт высокой французской кухни, который расскажет, как приготовить плавучий остров всего из трех яиц 0,5 литра молока. Звучит действительно смешно это никакой не омлет. Такая техника приготовления десерта на вид очень сложная. Но как говорят, у страха глаза велики, не бойтесь экспериментировать, попробуйте приготовить такой десерт у себя дома и будьте уверены, ваши риски увенчаются успехом, и через несколько минут вы себя порадуете нежнейшим десертом из самого Прованса. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Первым этапом приготовьте карамель, для этого в сковороде смешайте сахар и воду, Доведите смесь до кипения и готовьте до получения янтарного цвета карамели, после чего выключите газ и поместите сковороду в емкость с холодной водой, для того, чтобы карамель не была горькой. Взбейте яичные желтки, постепенно добавляя 40 г сахара, до светло-желтой и пышной массы, нагрейте 180 мл молока и влейте к желткам энергично перемешивая, чтобы яйцо не свернулось белки и взбейте со щепоткой соли до устойчивых пиков, постепенно добавляя 45 грамм сахара. Нагрейте молоко в небольшой емкости, но не кипятите. В горячее молоко отправляйте сформированные ложкой шарики из взбитых белков, держите шарики белков в молоке 3 минуты и доставайте. Жду ваших лайков и комментариев. В десертную тарелку налейте немного крема, Поместите в них пару остывших шариков из белков и полейте карамелью. Приятного чаепития! Жду ваших лайков и комментариев. Такие продукты будут нужны. Яйца. 3 штуки. Желтки понадобятся нам для крема, а белки для меренги. Молоко. 480 мл. 180 мл. для крема. 200 мл. для меренги. Сахар. 185 грамм. 40 грамм для крема, 45 грамм для меренги и 100 грамм для карамели. Вода 1 столовая ложка. Соль 1 щепотка. Количество порций 1-2. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Заходите на канал снова, котятки.